Есть исследования, которые говорят о том, что часто люди злоупотребляют алкоголем, наркотиками, ударяются в игроманию, mm -hmm. устраивают разводы, там, поведение преступное, то есть ну, девиантное да, yeah. у людей, это связано с тем, что они не понимают смысла, то есть вот, у них пустота в жизни. Mm -hmm. И Продолжение вот вашего вопроса хотел бы конкретизировать. вот Если нас с вами смотрит человек, который сейчас испытывает такое состояние, что делать в первую очередь? Что вы порекомендуете? Что делать в первую очередь? Да? Вот вы абсолютно правильно сказали, и я про это тоже не раз в разных беседах и сказать, интервью и текстах высказывался. Вот, для меня это абсолютно определенно, ясно то пытаться человеку избавиться, или со стороны кто-то пытается избавиться, скажем, от наркотической или алкогольной зависимости, вот просто увещеваниями, типа, ну посмотри, как ты живешь, ну это плохо, посмотри, что у тебя с семьей, посмотри, что у тебя с карьерой, посмотри, что с здоровьем, ну как же так и прочее, прочее, тем более принудительно кого-то лечить и избавлять, абсолютно бесполезно. Да? Человек может избавиться от этих вещей, от этих зависимостей, только когда он обретает мотивацию более сильную. Да? Вот. У меня в истории, так сказать, моих наблюдений за людьми много есть таких примеров, и все они очень разные. То есть один человек на какой-то момент вот очень заинтересовался, так сказать, работой со своим просто телом, вот, и абсолютно благополучно слез в тяжелых наркотиков, там много уже там, больше десяти лет, соответственно употребляет, занимается йогой и так далее. Другой человек совсем из другой оперы, знакомый мне лет 20 назад, вот у него он был алкоголиком ужасно страшным и на какой-то момент ему врачи сказали, показали, он почувствовал, что если вот он еще будет продолжать пить, все печень не выдержит еще два-три месяца, и он умрет. Он очень испугался за свою жизнь, Жизнь, и вот на этом страхе соответственно перестал пить да? вот. и много есть примеров разных самых разных других связанных с семьей с творчеством там с любовью неважно с чем когда человек бросает, когда у него появляется мотивация которая превалирует которая сильнее да? вот. но эта вещь для каждого разная. Поэтому если человек находится в ситуации когда ощущает, что все бессмысленно, да, когда он ощущает, что ничего не интересно, и вот он алкоголем или наркотиками пытается эту пустоту да, заполнить, да, первое, что этот человек должен понять, что он ошибается, что он не все знает. Что в этой жизни есть смысл, в этой жизни есть интерес, да, есть путь. Вот. Но, возможно, он сейчас его потерял, и надо приложить некие усилия, да, напрячься, попытаться его найти. Что делать? Что делать? Общаться, разговаривать с людьми, да? не замыкаться в себе, не замыкаться в кругу своих таких же собутыльников там, или наркоманов, общаться разговаривать с разговаривать людьми, попадать на разные мероприятия, где пытаются научить, соответственно, вот самосознание, выбирание из этих ситуаций, каким-то лечебным процедурам, гимнастике, неважно. То есть пытаться найти людей, которые чуть-чуть знают больше, зная, что определенно смысл есть, что выбраться можно. Да? Вот единственное, что это надо искать, если человек сам не прилагает усилий, будет ждать, что кто-то с стороны поможет его вытащить или прочее, это бесполезно, никто не вытащит. Первое должно быть желание, что вот что-то мне не нравится, это пустота, не нравится то, что я все время пью, что-то не так, да? Я не знаю, что делать. Да, вокруг меня собутыльники, которые еще хуже, и, и то же самое. Пытаться с ними решить вопрос бесполезно. Они в той же ситуации, что и я. Надо выйти наружу, пойти к каким-то другим людям, поговорить с ними, поспрашивать. Не факт, что первый встречный человек или первый семинар, на который я пошел, или там, неважно, как это называется, тут же мне все вопросы решат. Может быть, это плохой семинар, плохой учитель, плохая практика. Но надо искать. Если я понял для себя, что я уверен, что смысл есть, что жизнь может быть другой, и просто что-то у меня не сложилось не так, я готов выйти, пойти искать, значит, надо сделать первый шаг и пойти это сделать. Вот. И тогда, соответственно, надежда будет возрастать, увидев много разных людей. Да? Но, естественно, еще раз это должны быть новые люди, которые, по крайней мере, гипотетически дают этот шанс и говорят, что они что-то про это знают. Пытаться это спрашивать у каждого встречного там, у соседа там, и прочее, прочее, или еще раз повторю, у тех же друзей по несчастью, которые там со мной пьют, колются и прочее, смысла нет. Они тоже самое -то скажут, да, смысла нет, да, жизнь пустая. То есть они только подтвердят то, где мы все находимся. Надо выйти из этого круга и попытаться поговорить с теми, кто уже бросил пить, да? кто уже бросил, соответственно, употреблять наркотики, кто пытается научить других этому делать, так, кто про это рассказывает, и тогда рано или поздно мы найдем тот путь, который именно нас оттуда и выведет. Вот. Но желание, первое, повторяю, должно быть у самого человека, если у человека нет никакого желания бросить, говорит, меня все устраивает, человек сам для себя выбрал путь, и каждый человек, я тоже про это не раз говорил, на что имеет право, это на свое тело, на свою жизнь, если человек хочет себя так или иначе убить, это его право, да? не то, что это правильно, не то, что это божественный закон, но это его право, хочет себя убить. Пусть убивает. Да, мы не можем взять его оттуда, вытащить и решить за него его карму, его жизнь. И права на это не имеем. Ни мы эту жизнь дали, ни мы ее забираем, ни мы решаем. Вот. Но если мы занимаемся тем, что помогаем таким людям, и к нам обращаются, да, мы, естественно, помогаем. Если мы просто люди обычные, нам кого-то жалко, там понимаем, что это не так и прочее, но мы в этом не квалифицированы, мы не понимаем сути явления и прочее, мы пытаемся кого-то выдернуть. Обычно пытаются выдернуть друзей, там детей, там родителей, там братьев, все, все близких людей. Это бесполезно, если у самого человека нет никакой мотивации. То есть все, что мы можем, это вот человеку там сказать, что вот ты знаешь, а вот там есть общество анонимных алкоголиков, там, а ты знаешь, вот хорошая книга, попытать И все. Попытаться это сделать как-то более жестко насилием, абсолютно бесполезно человеку, потому что в другой стадии он не воспринимает наших усилий как благих. Да? Он воспринимает только что мы мешаем ему благополучно пить, да, влезаем в его жизнь. Это тяжелая ситуация для тех, кто понимает, что это не так, хочет помочь со стороны, но тем не менее она такая, она неразрешимая, то есть человек должен первый, так импульс получить сам изнутри, что он понимает, что-то что, что не так. Да? Как только получит, дальше уже можно работать по-разному. Если импульса нет, человек для окружающих потерян и, скорее всего, жизнь его закончится вот на этом, так сказать, пути таком. Вот.